Добрый вечер, в этом видеоуроке хочу вам показать небольшой скрипт, который позволит загрузить ваш процессор на максимальную производительность. То есть можно будет с помощью этого скрипта не использовать посторонних утилит, типа той же самой AID, просто проверить ваш процессор на работоспособность, на перегрев и на все остальное. То есть, узнать, а, работает ли нормально вентилятор охлаждающийся, не, высох... не высохла ли термопаста между радиатором и вашим процессором. Ну, давайте сразу перейдем к этому скрипту. А, Во-первых, нам мы открываем, как обычно, блокнотик. У меня он уже готовый скрипт. То есть, я его просто сейчас открою через блокнот. Прописываем вот эти две строчки. While true и went. После этого мы нажимаем файл, сохранить как, выбираем все файлы, пишем любое название и главное ставим расширение .vbs чтобы у нас, наша система приняла его за скрипт, за автоматическое запускание. И нажимаем сохранить. Закрываем все. Следующим шагом нам надо определить сколько у нас процессоров. Ну, сколько, о, точнее не сколько процессоров, а сколько ядер нашего процессора. Для этого самый оптимальный вариант это правая кнопочка по компьютеру. Управление. И переходим диспетчер устройств. И тут переходим на вкладку процессора. Вот тут показывает сколько у нас э, ядер имеет наш процессор. После этого, ну давайте сначала я открою диспетчер задач. У меня вот загрузка идет где-то 18%. Потому что записывающаяся программка работает. Нам нужно запустить наш э, файлик, ну, скрипт, 8 раз. На каждое ядро. Нажимаем раз, у нас сейчас создал, создался первый процесс. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. По созданию э, запуска 8 раз, у нас, как видим, процесс загружается на максимальную производительность, достигает. И на сто процентов загружается. Сейчас мы перейдем на производительность и увидим, что после нашего запуска... У нас процессор идет на 100%, на 100%. То есть, таким образом, если вы оставите его на какое-то время, он у вас, ну, вы проверите, все ли нормально, перегревается э, ли процессор или нет. То есть, есть э, смысл лезть в системный блок. Или пока что все нормально работает. После этого, как вы потестируете ваш процессор, вам нужно эти скрипты, ну, точнее, скрипты выключить. То есть мы переходим просто в процессоры, выбер, ну, ставим максимальную производительность, сортируем, чтобы удобнее было, и просто закрываем. Снимаем задачу. Или на моем способе я нажимаю просто Delete. Сейчас а, мой бродкас отключит. И а, загрузка процессора нормализуется, то есть достигнет вот 16%. А, на этом, а, я думаю, видеоурок а, заканчивать надо. Спасибо большое, что посмотрели. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в мою группу с помощью компьютера. Задавайте любые вопросы. А, что прописывать в файлике, я выложу в, а, в описании этого видео. Всем спасибо и до свидания.